Да как быть? Я просто недавно книгу прочел Мартина Селигмана, американский психолог, и он говорил про то, что и в частности про вину, что есть такая вещь, как, например, оспаривание. Когда ты начинаешь у себя в голове оспаривать какие-то вещи, вот, вот, например, там. Там пример появился про девушку, которая держала долго диету, вот она, значит, сорвалась, съела кусок торта, и потом съела вообще весь торт, и вот она, вот я сорвалась, я съела кусок торта. А он говорит, что а с парень, наоборот, да я какая молодец, ну я могу же себе позволить, mm -hmm. я зато целый год занималась, вот. И у меня вопрос вот в чем? Как... Э нам очень часто вот этого чувства вины навязывают люди, да. из, ну, то есть со стороны, как вот этому противостоять, потому что здесь всякие вот эти вот оспаривания, эти всякие техники не помогут. Как вот, как вот здесь вот быть? Чувство вины – это прекрасный инструмент для манипуляции, угу. рычаг для того, чтобы вообще выкручивать человека, выжимать его и забирать у него все, что ты хочешь у него забрать. Но здесь, прежде чем ставить какие-то защиты от внешнего мира, важно понять, что если ты чувствуешь, что тебя заставляют быть виноватым, то это значит только одно. Ты заставляешь других быть виноватыми. То есть в тот момент, когда я думаю, о, они заставляют меня чувствовать виноватыми, о, они вот так, они вот так, в этот момент для меня это сигнал, значит, я заставляю тоже людей, возможно, не этих же, возможно, других, но я заставляю людей быть виноватыми. И в тот момент, когда я смогу себя остановить от пользы и выгоды этого рычага, ну это важно помнить, что когда мы смотрим в пропасть, то пропасть смотрит в нас. Когда мы чувствуем себя виноватыми, это значит, мы заставляем других чувствовать себя виноватыми. И здесь всегда можно начать с себя. Мы не можем изменить мир, мы не можем изменить других, но мы можем внутри себя найти и пресечь право создавать вот это вот ощущение виноватости, да, виноватых родителей, виноватых детей, виноватых партнеров, виноватых руководителей, сотрудников. Так как это у бизнеса есть две проблемы, клиенты и сотрудники вообще, ну, собственно а говоря. Как, например, быть ребенку, ну вот часто в школе же такое случается, я такое видел и наблюдал тоже, что кто-то, например, галдит там на уроке, да, ученица потом говорит, вот из-за него он виноват, вам всем двойное домашнее задание. Реб... Вот мы взрослые люди сами мы даже не можем, например, вот с этими вещами да, справиться с чувством вины, а ребенок, который, там не знаю, первый, второй класс, да он вообще еще ничего не может анализировать, как здесь быть? То Конечно. есть здесь, когда должны помочь родители, как вот им действовать? Это вопрос, скажет, расскажет ли ребенок об угу. этой ситуации, что он услышит от своих родителей, когда он расскажет об этой ситуации. Если ребенок приходит домой и говорит, меня учительница назвала виноватой, что чаще всего родители говорят? Да, ну, она да. сама. Да. Хорошие, давайте, хорошие родители, кавычки открываем. Хорошо, родители. Да это учительница сама mm -hmm. не очень. да? То есть, соответственно, кто виноват, говорят родители? Учительница. учительница. Родители в этот момент научили своего ребенка винить учительницу. Или они говорят, да так твоим ребяткам в классе и надо, ну вот пусть учатся. Или, ну и самая такая жесткая версия, когда говорят, потому что ты гаденыш, и потому что это все из-за тебя, нам за тебя стыдно, вообще не говори. То есть, получается, что проблемы не в учительнице. Проблема в том, что закрепляют эту историю родители, и мы, закрепляясь у родителей снова и снова и снова, но ведь сейчас, смотрите, да, эта история как поддержать ребенка, как не дать ребенку в это попасть, но сейчас большая часть наших слушателей, в том числе, уже не дети. Это люди, которые уже в состоянии осмыслить и проанализировать. И тогда, если, например, какой-то э, руководитель сказал, вот из-за тебя все остаются на выходные и будут работать. Сегодня прекрасная суббота, да? Мы работаем, ну, да. <смех> любим свою работу. А, и тогда вопрос, почему, и я чувствую себя виноватой из-за этого. И тогда нужно задать себе вопрос, а почему мне выгодно быть виноватой? Или в этот момент, я думаю, потому что начальник сам такой, не такой, вот поэтому вот так uh -huh. вот. Почему мне выгодно его обвинять? Потому что, еще раз, вина всегда обманывает. Вина как инструмент закрывает нас от какого-то действия, от какого-то дальнейшего ну, проработки какой-то этой ситуации, и мы просто погундели, поныли, пожаловались друг другу и остались там и же, вот, где и были. И да, и нейронная связь вины, и качество этого рычага. Мы знаем теперь, как можно манипулировать, мы знаем, на что можно жаловаться. Это для многих становится прекрасным информационным поводом, чтобы пообщаться друг с другом. А страшно представить, что ведь если забрать у людей желание ныть и жаловаться, то и поговорить-то не о чем. Да. Вот ведь беда.